Как всегда, организация на очень высоком уровне, очень здорово структурирована, по факту, без воды. И именно почему я приехал на этот семинар, то есть именно очень хотелось какой-то четкой структуры, что делать, как взаимодействовать с хирургом, что требовать от него, что хирург может потребовать от тебя, кто крайний, кто что отвечает. Круто. Спасибо большое. Классная организация. Два лектора, кстати, тоже очень необычный формат, когда можно пообщаться одновременно и с хирургом, и тут же с ортодонтом. Оба профессионалы. Классная подача. Спасибо. Что для вас было особенно ценно в семинаре? Ну, именно возможности хирурга. То есть, понятно, что все мы знаем. Сарпи, Марпи, вот эти вот аббревиатуры. Но при этом, что есть возможность сегментации, сочетание этого всего. Одночелюстная, знает. Когда сейчас происходит, опять-таки, все это моделирование происходит при помощи цифровых технологий. То есть, конечно, Конечно, это круто, когда все соотносится не просто вот хирург, вроде вот, ну, вроде вот нормально, да? нет, а когда это делается все с классным планированием, с классной визуализацией для пациента, когда пациент может увидеть, как изменится его лицо еще до операции, он увидит, как он будет выглядеть после, и когда на хирургическом столе все это соотносится по шаблону. Круто.